Сегодня у меня на обзоре новый FAST, здесь окупаемость три дня, это высокорисковый инструмент, на котором можно заработать деньги, также их быстро и потерять. Вы должны это понимать и еще раз прочитайте правила инвестирования в интернете, никогда не несите заемные деньги, либо же последние деньги. Итак, новый FAST, здесь есть множество языков, нашего языка здесь нету итак чтобы здесь начать зарабатывать переходим по ссылке ссылка для регистрации будет вот такая Telegram. и здесь давайте будем разбираться минимальная инвестиция здесь 10 долларов за регистрацию мы получим 55 долларов минимальный вывод с данного фаста 1 доллар время обновления данного фаста в 12 часов по нью-йоркскому времени смотрите пополним на 10 долларов будем зарабатывать ежедневно 3 доллара 33 цента пополним счет на 30 долларов будем зарабатывать ежедневно 10 долларов пополним счет на 90 долларов ежедневный заработок будет у нас 30 долларов окупаемость три дня я могу сейчас вот снять видео пополнится завтра он уже может не работать и ну, старт был именно сегодня. И здесь вот служба поддержки, если у кого-либо какие вопросы есть, пишем вот в поддержку. И ссылочка для регистрации. Нажимаем на нее. Прописываем электронную почту в первом поле. Второе поле – пароль. Третье поле – подтверждаем пароль. Четвертое поле – будет код пригласителя пятое поле вписываем свой телеграм и нажимаем регистрация можно телеграм и не вписывать после регистрации попадаем в вот такой вот кабинет здесь у вас будет на балансе бонус 55 долларов я всегда когда регистрируюсь нажимаю кнопочку добавить кошелек добавляем вот вставляем кошелек свой здесь придумываем пароль для вывода денег вот и все, мы кошелечек свой добавили. Дальше, чтобы здесь начать зарабатывать, нажимаем кнопочку Research. Пополняем на этот адрес кошелька ту сумму на которую вы хотите приобрести VIP. После пополнения нажимаем кнопочку Submit. Возвращаемся назад. Когда деньги у вас будут уже на балансе, переходим там где у нас VIP планы. И здесь нажимаем Buy Now на тот план, который вы купили Вот, К примеру, вы хотите купить VIP 3, нажимаем Buy Now У вас на балансе есть 145 долларов Нажимаем Buy Now И покупаем После того, как вы здесь приобрели VIP Возвращаемся вот в свой кабинет Нажимаем кнопочку Wizard Здесь нам пишут, что нам нужно установить Пароль для Вывода денег, подтвердить его Нажимаем Confirm Итак, деньги я вывел. Когда вы будете выводить деньги, здесь вам нужно будет прописать еще раз свой пароль, который вы указывали при регистрации, и придумать пароль для вывода денег. Итак, возвращаемся назад. Вот здесь будет вся информация. Вот мой вывод денег 10 долларов. Сейчас я перейду на биржу Binance и посмотрим как быстро мне пришла выплата. Вот она, выплата на 10 долларов. Итак, я вот на бирже Binance, последняя сумма 19.61. Обновляем страничку. И вот она, выплата в обработке. 10 долларов у меня уже на счету. Данный Fast он платит. Я вам напоминаю, что это высокорисковый инструмент. Вы можете сейчас закинуть деньги, а завтра он может закрыться. Читайте правила инвестирования в интернете. Всем вам желаю хорошего дня и всем пока.